С нами сейчас общаются Максим Потапов Константин Глазычев, игроки хоккейного клуба «Спартак Москва». Как вас прошло в межсезонье? Что планируете на будущий сезон и какое вообще настроение в команде? Все хорошо, все по плану идет в межсезонье. Ну, Ребят много очень много пришло. Мы вам какие рады болельщиков, и С «Динамо» не получилось, что вам помешало пора? Потом играли с более принципиальным спортом. Ну, с «ССК», да. В душе это все равно, поня... у каждого «Спартаковца». В душе обыграть и «Динамо». «ССК» в первую очередь, конечно. Поэтому наигрывали связки. Я думаю, что в сезоне будет по-другому совершенно другие игры. Настрой в команде боевой. Первый матч будет на ВТБ-арене, правильно? Да, последний числа. В там 12 тысяч болельщиков. Современная арена. Приходите. Супер пожалеете. Хочется сказать, что вы приходили на наши матчи, поддерживали нас, и мы будем отдаваться каждую, каждую минуту, каждую секунду. В этом сезоне мы будем единым коллективом и всем дадим просраться. Спасибо.